Друзья, всем привет! Приехал на авторынок зеленый угол, сейчас буду забирать два автомобиля Один из них гибрид, это Toyota Prius и второй автомобиль K-Car И сегодня будет такое небольшое обслуживание автомобиля То есть приуса мы загоним в гибрид сервис, Кейкарчик мы загоним на замену масла и на замену жидкости вариаторе. И сегодня еще хочу поговорить на такую тему, как поднять цен на гибриды то есть все знают дату, что после Нового года ценничек на гибриды у нас растет. Сегодня мы узнаем, насколько он вырос. Напоминаю, я занимаюсь проверкой автомобиля перед покупкой. Если вам нужна помощь, если вы хотите приобрести японский автомобиль с правым рулем, заходим на сайт drom.ru. А я, наверное, каждое видео надо повторять. Вот Савито. Савито скидывает объединяться. Савита со второго. Машин, которых просто, в принципе, не существует. Я понимаю то, что вы заходите, смотрите, видите, и там машины по заниженной цене. Ребят, раз вот Все автомобили у нас на Дальнем Востоке, в Приморском крае, продаются на сайте drom.ru. Смотрим автомобили, которые в наличии, которые с документами, автомобили, которые в пути, автомобили, которые под заказ не смотрим следующий момент уже говорил не раз где покупать автомобиль либо вести его напрямую с японии через аукционную компанию либо покупать его здесь автомобиль приобретаете вы это ваше вы уже сами выбираете где его покупать мое мнение автомобиль нужно увидеть здесь да, потому что последнее время все больше и больше идет несовпадение по аукционным листам но еще раз повторюсь то что в любом случае решение принимаете вы. У нас жуткий, знаете, не то что холод Жуткий ветер С трудом получается смотреть машина. В общем, кому нужна помощь Звоните, пишите, обращайтесь Мой телефон укажен, указан под каждым видео В описании канала Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей Первый автомобиль забираем Это Toyota Prius Автомобиль 2014 года выпуска Напоминаю, ребят, это полноценный гибрид Полноценный гибрид То есть машина, она едет, на батарее. Эти кузова 30-е, они идут только передний привод 4 ВД их нет А вот свежие кузова, там уже появились модели Именно 4 ВД Машина аукционная, бальная, 4 балла Разных элементов а Двери и заднего левого крыла Все это указано в аукционном листе Интересно, у него среднего цвета Переливается машина на летней резине Это у него литье Это не хрупаки приятный автомобиль. Пробег 100, по-моему, 13 тысяч. посмотрим. Он поедет на да, обслуживание. Узнаете, сколько это стоит. Именно по обслуживанию. Хорошая у него, ну, как хорошая комплектация. Обычно стандартная комплектация S. Сзади колка. Камера заднего вида с траекторией. Да, метлы нет только на Эльки, Ужасный ветер, ужасный Два ключа у него Батарейку почистят Поменяет антифриз у нас Расскажу сколько это стоит 111 тысяч пробег на данном автомобиле отмерзли в нем пальцы снимать все что у нас здесь есть управление дисплеем есть мультируль, понятно то, что есть климат а камера у нас идет здесь с траекторией что очень удобно единственный минус приуса. но опять же я всегда сужу по себе неудобно камеру переворачивать потолок, потолок ну вот честно Честно, мне он так немного немного низковат. Подлокотник, он открывается, есть бардачок. Довольно неплохой вместимости есть подстаканник. Есть еще один подстаканник. Сверху у нас имеется второй бардачок. Автоматические стеклоподъемники. Ну естественно это кнопка старт, то есть запуск двигателя. И под консолью тоже вот такая вот ниша. Честно, мне туда как-то. Ну а Неудобно будет лезть, вообще неудобно. Несут нам документы на автомобиль. Сейчас заберу. Я проверю все хорошо. Скажи, Все, спасибо Далее, значит, там документы на автомобиль Все имеется Ну, по документам я уже индивидуально рассказываю Кто спрашивает, да Что вы получаете Так, немножко сбился с мысли а, Смотрите, данный автомобиль, он привезен На Юр лицо. То есть, что это значит Это значит, то, что договора у нас идут, ребят комплекте. Вот здесь нам дали, дали три договорчика. Отлично, это очень хорошо. Что хотел сказать? Сейчас разговаривал с продавцами. В общем, ценник на гибриды, сейчас аккуратненько это сложу, ценник на гибриды у нас поднимется в среднем на 100 тысяч, если в Японии не отыграет цена. Не отыграет в том плане, если ну, если ценник в Японии не упадет немного, то ожидаем плюс, плюс 100 тысяч на гибридные автомобили. Ладно, я складываю документы, Едем в гибрид-сервис, время 35 минут 10 на 10 часов, мы записаны. Как-то неожиданно быстро забрали мне автомобиль. В общем, пригнал, его уже загнали, поднялся, оформил документы. Значит, ребят, поменять антифриз, поменять антифриз, гибрид-сервис нахожусь, стоит 5300 рублей. А обслуживание батарейки, чистка контактов, 5000 рублей сроком, ну сказали в течение дня автомобиль будет готов но я пока вызываю такси и еду за другим автомобилем следующий автомобиль это honda Nbox. box автомобиль 2012 года выпуска но здесь какая ситуация я данный автомобиль не проверял моя задача забрать автомобиль и перегнать его в транспортную компанию помимо этого вчера Приобрели зимнюю резину, поставили. Сейчас заехал, приобрел масла, фильтра, в том числе и вариатор. То есть автомобиль будем обслуживать. Внешне, в принципе, довольно неплохое состояние, как по салону, так и внутри. Лето, естественно, у нас едет в салоне. Я имею в виду резина. Комплектация две электродвери масла, фильтра все взял Бесключевой доступ штатное литье автоматические стеклоподъемники как знаете это уже практически у всех 99% японских автомобилей зарядочка есть тут ну, вообще тут есть USB, на выводится можно соединить допустим там телефон флешку с магнитофоном я вот использовал как зарядку потому что что-то телефон мне подсел все по стандарту ребят климат кожаный идет руль а, круиз-контроль мультируль Переднее сидения идут как бы диваном есть подлокотник очень удобно мне нравится так, сейчас поедем. Мне нравится вот а, обзор, да? Стекло такое, широкое-широкое. Да не в принципе, а видно все. Все очень хорошо видно а, при езде на данном автомобиле. Едем на замену и в транспортную компанию. Смотрел на данный автомобиль, автомобиль 4-бальный, то есть он, он идет у нас абсолютно целый. Что касается замены масла, ребят, я рекомендую все масла менять раз в 5000. Вообще возможно допускается раз в 7, некоторые меняют раз в 10, некоторые меняют раз в 15 тысяч, но мое мнение, тем более на кейкарах, замена масла должна происходить раз в тысяч Километров. что касается вариатора это раз в 30 тысяч допустим я у себя на форике меня, меняю масло и всем рекомендую раз в 30 тысяч километров немного вам владивостока и одних праворульных автомобилей ребят значит на все про все по замене масла ушло где-то где-то полтора часа хотелось бы отметить по отправке автомобилей именно ЖД, именно морем так вот отправка автомобиля на Камчатку морем стоит 95 95 тысяч рублей а по срокам непонятно, но есть такая тема, как приоритетная погрузка стоит это плюс 25 тысяч рублей куда же вы поехали-то? на красный-то стоит это плюс 25 тысяч рублей кстати, вот, вон он торчит, самое высокое здание построили в Владивостоке плюс 25 тысяч рублей тогда срок доставки от 20 до 30 дней и компания гранд в данный момент машины они не принимают если мне не изменяет память до 20 до 27 числа если у вас идет приоритетная погрузка то пожалуйста приезжайте пригоняйте значит компанию по отправке автомобилей Неважно, что это ЖД, что там море, что автовозы, вы выбираете сами, в какую компанию вы назовете. А, в такую компанию я ваш автомобиль и пригоню. Значит, автомобиль пригоняется в транспортную компанию. Я фиксирую его состояние, в каком состоянии он а, мною в транспортную компанию. Ну и также транспортная компания фиксирует его. То есть делается обе, делается фото-видео Вот э, парень описывает автомобиль. Фото-видео учет составляется договор в договоре указан срок указан сумма возможно оплата именно вот компании гранд сервис как здесь наличка также и при получении ну, можно и на счет переводить автомобиль сдаем на данной стоянке ну, и дальше ребята уже гонят его к месту к месту отправки с данным автомобилем на сегодня я завершаю работу свою. Сейчас предоставлю всю информацию подписчику и поеду забирать приус. Отзвонились, приус уже готов. Немного вам красоты в ленту. Ребят, забрал приуса. ушло на все про все где-то, наверное, полдня Вот на все, на все манипуляции. Кстати, кто до сих пор не знает, что такое гибрид, ребят, гибрид, это когда, когда у автомобиля не работает поршневая группа, и автомобиль едет на батарею. Но это если, если так, в двух словах, везу автомобиль в транспортную компанию, вот, э, обещали с нас взять 10 триста рублей, взяли с нас 8300 рублей. Почему? Что нам сделали? поменяли антифриз в двух, в двух контурах да? это 1800 рублей и взяли денег за снятие ВВБ за чистку контактов денег не брали сейчас объясню почему и покажу сам чек Собственно, вот, вот так выглядит, выглядит диагностика да? тут несколько листов мой сканер это тоже умеет делать умеет распечатывать но распечаточку я не выдаю а, так, 8300 рублей Получается Замена антифриза, 2 контура, 1800 а, Демонтаж, монтаж, ВВБ 3000 рублей, того 4800 Плюс антифриз розовый на сумму 3500, я так понимаю, сюда вошло 7 литров Почему не делали Чистку, да, потому что Разобрали, посмотрели на вентилятор Вентилятор был подзабитый И когда вентилятор немного подзабитый ну, Грубо говоря, там Батарейка показывает погоду В плане того же самого сопротивления Вот, вентилятор почистили Все параметры пришли в норму Ну и собственно на этом сэкономили 2000 рублей Как бы невеликие деньги Но тоже Ребята, скажем так, обманывать не стали Это Наверное относится к тем, да Кто говорит, что Что в сервисах там Скажем так, надуть Могут, да, и какие-то приписывают свои, Навязывают свои навязывают свои услуги здесь, как бы оказалось, оно совершенно, совершенно не так. Вот, везу в транспортную компанию, сейчас также будет договор, договор, автомобиль поедет в Омск. Вот, на сегодня, ребят, будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, кто прокомментировал, кто поставил лайк, дизлайк тоже. Всем хорошего настроения, всем пока!